Как стать миллиардером и что же означает быть предпринимателем? На эти не только вопросы ответил российский миллиардер Рубен Варданян. Он занимает 109 место в рейтинге Forbes 200 богатейших бизнесменов России. Мне 50 лет. Я прекрасно понимаю, что не даже у меня Бог отпустил мою жизнь, но до конца своей дня буду учиться. То есть та модель, я учился в школе, потом в университете, потом я дальше буду всю жизнь работать по своей профессии, закончилась. Чтобы остаться реально... Сегодняшний мир и успехи учиться все время, и этот процесс будет идти вечно. Мероприятие было организовано фабрикой предпринимательства, в выступает не только конкурсы начинающих бизнесменов, но и своеобразные экспресс-школы бизнеса. Навыки рыночной аналитики, прогнозирование рисков и выстраивание грамотной финансовой маркетинговой и пиар-политики участникам помогают усваивать первые лица крупнейших татарстанских компаний, а также ведущие ученые в области экономики и бизнеса КФУ. Не случайно открытая встреча с Рубеном Варданяном состоялась на площадке Института управления экономики и финансов КФУ. Увидеть человека, реально, который ну, зарабатывает деньги, знает, как это делать, знает секрет богатства, это очень интересно. И этой встречей мы начинаем череду таких ну, приездов, потому что любой такой человек из практического бизнеса, он намного более интересен, чем даже великолепный лектор, потому что лектор читает прежде всего основы теории. Это мероприятие открыло череду открытых лекций. Следующая встреча запланирована с российским миллиардером и предпринимателем Александром Фридманом. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.